Есть мнение, что если заменить все напитки водой — это легкий и быстрый способ похудеть. Причем похудеть без диет и тренажеров. Легко похудеть без таблеток и спорта. А также одновременно очистить и омолодить организм. Улучшить внешний вид кожи. Вылечить депрессию. Избавиться от многих других болезней. Уменьшить риск внезапной смерти. Экономить на лекарствах и продуктах питания. Вы спросите — что же нужно делать? А нужно просто пить воду — и все! Есть 9 основных бонусов, о которых многие говорят. А мнение врача-диетолога-натуропата вы узнаете прямо сейчас! Бонус первый — что будет, если все напитки заменить водой? Говорят, что это поможет быстро сбросить вес. Это идеальный способ похудеть без диет! Вам всего-то нужно выпить 8 стаканов воды в день. И это как 8 километров бега трусой. Выпить один стакан воды или пробежать один километр. Что для вас проще? Более того, вы худеете и экономите время. Даже если воду пить медленно — скорее всего вы легко обгоните самого быстрого бегуна на дистанцию в один километр. А бег трусцой со скоростью 8 километров в час — отнимает примерно 600 килокалорий. Или способствует уменьшению объема жировой ткани примерно на 150 грамм. А если у вас более значительное ожирение, то снижение веса будет происходить в еще большей степени. Вам такая замануха нравится? На! Если вы заменяете водой допитки с сахаром, 600 килокалорий это примерно 120 грамм сахара или 24 чайных ложки. И под критику попадают разве что сладкие газированные напитки. А самые распространенные напитки — чай и кофе. И многие пьют чай и кофе без сахара. При этом калорийность напитка невелика и мало отличается от калорийности воды. И если эти напитки заменить на воду, то вы не выигрываете в снижении веса, а уже активно проигрываете. содержащиеся в чае и кофе кофеин стимулирует обмен веществ, очищение организма и способствует похудению без диет и тренажеров. Поэтому, если говорят про все напитки, здесь немного лукавят. Бонус 2: Говорят, что если заменить водой все напитки, то вы ускоряете свой метаболизм. Если просто пить воду утром натощак. Всего. 0,5 литра или 2 стакана питьевой воды на натощак дает вам дополнительных 24% по скорости обмена веществ. Пить много воды утром на натощак каждый день полезно! Но! Ускорить обмен веществ вода не может! Вода участвует в обмене веществ! Обмен веществ идет в водной среде! А сама вода не меняется! Если вы замените любые напитки на такое же количество обычной воды! вы ничего не получите по снижению веса. Если же вы увеличите количество воды в рационе — тогда действительно обмен веществ пойдет активнее. Но! Какой ценой вы знаете? Чем активнее обмен веществ, тем больше образуется свободных радикалов. Это понятно и ребенку. Обмен веществ — это не только обмен воды, а сгорание пищи в кислороде с высвобождением энергии солнца. Питьевая вода свободные радикалы нейтрализовать не может. Поэтому просто увеличить количество воды в рационе, это активировать один из факторов старения. Более того, увеличить количество воды в рационе, не меняя ничего другого, это опасный самообман. Сегодня вес снижается, а продолжительность жизни сокращается. Но вначале вы видите только снижение веса. Бонус 3. Что будет, если заменить все напитки водой? Утверждают, что... Тогда ваш мозг будет работать лучше. Просто употребляете воду — и вы питаете мозг лучше. Поддерживаете водный баланс — и будете работать эффективнее, продуктивнее, без усталости. Но! Вода — лишь отличный растворитель большинства необходимых для обмена веществ соединений. Если у вас есть ожирение — значит ваше питание не сбалансировано. Есть заметное глазом нарушение обмена веществ. Иными словами, ваш организм находится на уникальной диете. И если в рационе увеличить только количество воды, вслед за первичным улучшением работы мозга, очень легко попасть в депрессию. Вашему мозгу нужно несколько больше, чем просто вода. Бонус четвертый. Что будет, если все напитки заменить водой? Говорят, вода подавляет аппетит. И это факт. Часто не отличают чувство голода и чувство жажды. И многие рекомендуют при появлении аппетита вместо еды просто выпить стакан воды. С калорийностью 0 килокалорий. вы получили бонус по снижению веса. Но не всегда. Если у вас было реальное чувство голода и снизился уровень сахара в крови, есть шанс попасть в гипогликемическую кому. Или надеяться, что в печени, где при ожирении есть жировой гепатоз либо стеатогепатит, включится глюконеогенез. Иными словами, ваша слабая печень включит выработку глюкозы из жиров и белков. В этом случае вода помогает похудеть. Но! Ценой перевода энергетики организма на более грязное топливо. Конечные продукты обмена углеводов — это угольная кислота, которая в виде Воды и углекислого газа легко удаляется из организма. Конечные продукты обмена белков, иными словами, называют трупные яды. И если ваш организм не успевает их выводить, как минимум нарушается работа почек, начинают болеть суставы, активно выпадают волосы на голове. Один из конечных продуктов обмена жиров – ацетон. И если у вас появился запах ацетона, вы реальное чувство голода утоляли водой и очень рисковали. Своим здоровьем и своей жизнью! Бонус 5. Что будет, если заменить все напитки водой? Утверждают, что простая вода для питья помогает выводить токсины и шлаки. Вода вымывает токсины и продукты распада. Омолаживает организм. Защищает от раннего старения. Одновременно вы экономите на дорогой косметике. Но! Очищение организма водой — это только очищение Крови от шлаков и токсинов. А объем крови всего 4-5% от массы тела. Находящиеся в клетках и соединительной ткани шлаки и токсины обычной воде недоступны. Просто в крови у взрослого здорового человека примерно 200 мл свободной воды. Иными словами, эта вода способна растворить какие-либо вещества. Когда в кровь из кишечника попадает дополнительное количество пустой воды — ваш организм избыток воды выводит через почки с мочой, через потовые железы с потом, через органы дыхания со слизью. Иными словами — полное очищение организма от шлаков и токсинов водой в данном случае провести нереально. А напитки это сделать могут. Бонус шестой — что будет если заменить водой все напитки? Считается, что простая питьевая вода уменьшает риск многих заболеваний. И вы будете экономить на лекарствах если вам не хватало только воды, а все остальные необходимые вашему организму примерно 500 компонентов вы правильным питанием уже обеспечили, тогда этот бонус станет реальностью. Иначе вы перегружаете организм ненужной вам водой. И больше пустой воды в составе крови вынуждено перекачивать ваше сердце. Соответственно, ресурс работы сердца будет снижен ранее. А при избыточном весе как правило, как минимум есть миокардиодистрофия или дистрофия сердечной мышцы, а как максимум еще и вегетососуистая дистония либо гипертоническая болезнь. Больше воды в составе мочи будут выделять и ваши почки. А они тоже имеют свой ресурс работы и также не восстанавливаются. Ну чуть больше пота, чуть больше мокроты в легких это минимум. В эти ЭД системы страдают меньше всего. Иными словами, от врачей вы не уйдете. И из аптеки вы не выйдете. Просто в других кабинетах вам будут назначаться другие препараты. Нужные вам в данный момент. Бонус 7. Что будет, если заменить все напитки водой? Говорят, что вашему сердцу станет легче работать. Всего 5 стаканов воды в день снижает риск сердечного приступа на 41%. Вода снижает вязкость крови. Уменьшается риск тромбоза сосудов. Но! Только в том случае, если у вас в рационе было мало воды. Иными словами, не заменять напитки на воду. А нужно увеличить поступление воды на 5 стаканов в сутки. Именно об этом эта рекомендация. В других случаях не имеет значения. Была у вас вода в напитках, а стала простая питьевая вода. Тем более, что чистая питьевая вода вязкость крови не снижает. Вязкость крови снижает только щелочная вода. В случае, если вы знаете как преодолеть кислый барьер желудочного сока. На. Не торопитесь увеличивать количество воды в своем рационе. Возможно вы уже употребляете нужное количество воды. А дополнительное ее количество как раз и нарушит работу сердца. Важный показатель количество выделяемой мочи за сутки без применения мочегонных. Если количество мочи 1-1,5 литра — вы употребляете достаточное количество воды. И кардиологический риск у вас от этого показателя минимальный. Бонус 8. Что будет если заменить все напитки водой? Ваша кожа станет мягче и чище. Питьевая вода очищает и увлажняет кожу. но вы заметите улучшение состояния кожи, если не будете заменять, а увеличивать количество воды в рационе. Это реально! Вернитесь к бонусу 5, чтобы лучше понимать, почему. Влажность кожи поддерживается выделением пота, а количество пота зависит от количества воды в вашем рационе. Бонус 9. Что будет, если заменить все напитки водой? Вы реально сэкономите много денег на напитках. Особенно если не покупать воду в бутылках, а купить фильтр для воды. Такая вода для питья еще дешевле. Но! Если используется просто вода для питья, она в организме выполняет значительно меньше метаболических функций, чем вода в составе напитков. Понятно, не всех напитков. Однако, если вы уверены в натуральности напитка, в этом случае у вас происходит не только очищение крови, как это делает обычная вода. А дополнительное вымывание шлаков и токсинов от клеток и санитой ткани, а также вода в напитках позволяет обеспечить более правильное питание ваших клеток. Напиток содержит не только воду. Пить нужно только очищенную воду. И готовить напитки нужно только на чистой воде. Поэтому просто купить фильтр для воды мало. Нужно знать какую воду должен очищать ваш фильтр для воды чтобы не сделать мертвую воду, а также чтобы заменяя напитки на воду, не навредить своему здоровью, нужно знать, как пить воду на протяжении дня, а именно как пить воду утром на тощах после сна, и какую пить воду утром лучше, чтобы начинать день правильно. Также нужно знать, как правильно пить воду перед едой, во время еды, после еды, чтобы не нарушить переварни пищи. И у вас... Не появилось вздутие живота — метеоризм. Либо не усилилось вздутие живота. Не проявился дисбактериоз кишечника. Не появился неприятный запах изо рта либо от тела. Не усилилось выпадение волос. Не появилась либо не усилилась боль в суставах. Также нужно знать как пить воду вечером перед сном. Как пить воду ночью. Чтобы не умереть от инфаркта либо инсульта. Нужно знать и другие особенности здорового образа жизни